Вы на канале Твои Герои. Сегодня я предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы знаете мультсериал «Простоквашина». Будет 10 вопросов. Считайте правильные ответы, в конце узнайте свое звание. Напишите его в комментариях и отправьте это видео другу, чтобы узнать, насколько хорош он. Давайте начнем. Какой звездой является Маргарита Мигеровна, по мнению Шарика? На ответ у вас есть 10 секунд. По мнению Шарика, она крупная звезда? Да ладно! Какая же вы звезда? Крупная? Столичная! Вопрос номер два. Как называется газета, которую принес почтальон Печки? Не забывай считать правильные ответы. А газета называлась «Сельский оракул». Кого за старшего в коровнике оставил Матроскин, когда приехала Маргарита Мигеровна? А вы видели эту рацию с чесалкой? За старшего остался Гаврюша. Ну, разве дисциплины надо? Гаврюша, за старшего! Куда Печкин поставил ромашки, на которые аллергия у Мигеровны? А вы любите ромашку? Я очень. А поставил он их за штору. Вот. Утром дальнего Вопрос номер пять. Какое уточнение Матроскин сделал в объявлении о мансарде для туристов? Какая недовольная мигира? Это дискотека в подарок. Вот кстати, Матроскин просил в объявлении приписать? Дискотеку в подарок. Терпите теперь. Вопрос номер шесть. Что клеила Вера Павловна на дядю Федора? О, этим занимается каждый год, каждый ученик. Она клеила на него листья. <Она поместила> а если им на стук не открывают, то и уходят в освоесе. Вопрос номер семь. Какую капусту посадил шарик? Каптиночка. Зачем капуста? Морковка нужна была. Конечно, зайчу капусту, хотя я такой не знаю.